Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жанюров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про хронические боли на фоне ваших тревог, на фоне вашей повышенной тревожности. Казалось бы, что многие симптомы, такие как симптомы ВСД, симптомы невроза, симптомы тревожного расстройства, они являются вегетативными, то есть являются совершенно обычными нашими проявлениями в повседневной жизни. Например, бросает в пот или, допустим, сердцебиение. Это то, что свойственно любому человеку в любой момент времени но когда мы говорим про боль это уже те сигналы когда что-то происходит плохое с организмом если вы порезались у вас боль если вы заболели у вас может быть боль то есть грубо говоря если тревога провоцирует боль кажется что это как бы уже некая аномалия некий э, следующий этап но на самом деле есть определенные правила по которой эта боль возникает. Я вам могу аналогично привести пример, что точно так же для тех, кто занимается в зале, они могут потом испытывать боль в мышцах после тяжелой тренировки на следующий день. То есть даже в нашей обычной повседневности мы сталкиваемся с болями. И эти боли возникают на фоне именно тревоги. Есть несколько вариантов этих болей. Какие могут быть? Боли могут быть в руках, Боли могут быть в ногах, в боли в спине, боли в шее, боли в голове, но происходит это все исходя из определенного сценария. То есть, скажем так, практически нет разницы между головной болью, между болью в руке или между болью в шее, между болью в ногах. Это все будет один и тот же сценарий. Что происходит у вас, когда вы длительное время испытываете повышенные тревожные реакции, когда у вас высокий, высокий уровень тревожности? Вы постоянно испытываете страх, постоянный выброс адреналина, постоянный соответственно, сигнал вашим мышцам и готовность. То есть, условно говоря, ваш организм вырабатывает адреналин, запускает все процессы и он готов к бою. Даже если вы чувствуете там, слабость, вялость, все равно ваш организм максимально готов к тому, чтобы убегать или сражаться, да, как мы это знаем как действует в результате выброса адреналина. И вот получается, что ваши мышцы, они все время находятся в полунапряженном состоянии. Это так называемое нервное напряжение в мышцах. У нас у мышц есть два вида, ну, как бы два вида состояния всего. Первое состояние это расслабленное состояние, когда мышца растянута. Все мышцы в нашем теле работают совершенно одинаково. Значит, первое состояние, когда мышца растянута. Она просто растянута и расслаблена, то есть она такая. Нету в ней ничего. Второе состояние это напряжение мышцы, когда она сокращена. Сокращена. То есть, мышца расслаблена, мышца сокращена. Это два состояния работы всех мышц в любом месте вашего тела. Они все работают, никакая мышца не толкает, все мышцы только тянут. и Соответственно, они либо расслаблены, либо стянуты, напряжены, то есть, натянуты. Да? То есть, вот так. И вот представьте что есть такие два состояния: расслабленное и напряженное состояние. Когда человек длительное время находится в напряженном состоянии, мышцы у него часто напряжены, сильно много напрягаются, то потом через какое-то время мышцы переходят в расслабленное состояние, потому что они не могут столько находиться в напряженном. И дальше он уже может даже пытаться напрягать эти мышцы, они не смогут работать, они будут расслаблены, либо работать очень быстро будут уставать. Так вот, в случае тревожности, когда ваш организм все время готовится к каким-то нагрузкам, каким-то действиям, у вас проявляется нервное напряжение. Это некий третий вид, когда ваша мышца не расслаблена, но и не напряжена, не сокращена. Она находится в каком-то напряжении, в готовности сократиться, но еще не сократилась. И вот в результате того, что длительное время вы в мышцах, у вас постоянно находится такое напряжение нервное, мышцы не сокращаются и не расслабляются, а они как бы наполовину, можно так сказать сокращены или даже на четверть сокращены, этого уже достаточно, чтобы возникало вот это нервное напряжение. Со временем, когда мышцы все время находятся в состоянии, когда они не расслаблены и не напряжены, а они в каком-то промежуточном нервном напряжении, они начинают, соответственно, уставать. И, соответственно, вы испытываете определенные болевые ощущения на фоне этого. То есть ваши мышцы, грубо говоря, как бы очень жестким подвергаются тренировкам многократным без какого-либо отдыха. И, конечно, со временем вы начинаете чувствовать определенные дискомфортные в этом плане ощущения. Поэтому, когда мы говорим о болях, это всегда следствие длительного хронического нервного напряжения в мышцах. И вот здесь самый главный эффект, это который мы говорим, что есть два направления, как с этого работать. Да? Первый эффект это нужно убрать тревожность, как некий причину возникновения этого нервного напряжения. Второе, то что я могу рекомендовать, это, соответственно, как ни странно, нагрузка на те мышцы, которые напряжены. То есть, э, после сильных вот, физических нагрузок, например, когда люди приходят в зал, они чувствуют себя более расслабленными. Почему? Потому что они из нервного напряжения мышцы переводят в нормальное напряженное состояние. После длительного воздействия в нормальном напряженном состоянии, мышца уже даже в нервное напряжение вернуться не может. Она возвращается в расслабленное и в результате людей чувствуют они облегчение в этих мышцах. Есть на самом деле такая история одной моей клиентки в качестве примера. Да, она обратилась тогда с диагнозом ВСД, сказала, что вот у нее такой диагноз, и что у нее есть там разные симптомы, но больше всего ее беспокоит один главный симптом – это боль в предплечьях. Вот У нее предплечья очень сильно болели, постоянно. И что же она делала? Вот смотрите, логика человека. У меня болят предплечья. И она взяла и исключила все физические нагрузки на руки. Ведь если предплечье болит, руки болят, убираю всю нагрузку на руки. Получается, что она создала для себя такие изолированные условия, при которых ее мышцы на фоне ее нервного напряжения все время были в нервном напряжении. То есть они как бы не, не давалась на них нагрузка, чтобы они могли перейти в стадию расслабления, они все время оставались в нервном напряжении. И в результате этого боль только усиливалась, соответственно, все сильнее и сильнее, и все дольше и дольше. Что мы с ней начали делать? Во-первых, конечно же, мы начали снижать ее тревожность. На фоне этого она заметила снижение болевых ощущений, снижение как такового напряжения в мышцах, но само напряжение не прошло, сами боли не прошли. И тогда я ей просто посоветовал дать нагрузку на ее руки. Но опять же, какая нагрузка? То есть она занималась йогой, она занималась различными техниками на релаксацию, но это не то. Здесь должны были быть совершенно нормальные, адекватные нагрузки на руки, такие как банально там, отжимания, подтягивание, то есть все, что связано с работой непосредственно рук. И делать это надо было до такой степени, с несколькими подходами, чтобы, соответственно, руки уставали. После первой недели таких упражнений она сказала о том, что у нее боли еще усилились. Оно и, не, оно и очевидно, что на фоне того, что у нее долгое время не было работы рук, мышцы руки не работали, она соответственно появилась сильная нагрузка, мышцы не готовы, мышцы полностью там, наверное, молочная кислота в них просто там лилась рекой и вот таким образом происходило вот это восстановление работы ее мышц, но буквально через несколько дней боль стала стихать, стихать и пропала вовсе, то есть как только она снизила тревожность, дала нагрузку на эти мышцы, переводя ее в состояние напряжения и потом уже обратно расслабления боли прошли поэтому давайте мы подытожим даже если вы испытываете боли в разных участках своего тела это мышечные боли на фоне нервного вашего напряжения есть два способа которые надо делать все равно одновременно первое это снижение вашей тревожности как причины возникших болей и второе это, соответственно, давать нагрузку на те мышцы, которые болят, чтобы переводить их в сильно напряженное состояние, потом возвращая их в расслабленное. Потому что именно постоянное хроническое нервное напряжение приводит к этим болевым ощущениям. Если у вас есть интересные темы для моих новых видео, обязательно пишите об этих темах в своих комментариях. Я все комментарии читаю и стараюсь снимать для вас видео которые полезны именно вам и будут вам давать результат спасибо за внимание друзья всем пока